Всем привет! Сегодня я в шапке, сегодня я дома ибо мой голос в хламу вален, горло болит потому что вчера, когда я записывал видео про армию это было холод мне было холодно, горло заболело, поэтому прям сегодня я в шапке, хоть и нахожусь дома не задавайте лишних вопросов сразу к делу сегодня видео будет о проекте AFT вообще, что с ним происходит, на какой стадии сейчас находится этот проект почему я его не сильно там как-то оглашал, озвучил, почему не показывал прогресс и вообще, какие вопросы были решены, с какими проблемами столкнулись, и как они тоже были решены. И что вообще в целом происходит с этим проектом. AFT переводится как Aesthetics Family Trainings. Это сайт с программами тренировок, пока что только мои. Со временем будут добавляться еще программы тренировок от а других людей, других тренировок. Это пока что по задумкам. То есть получается такое небольшое взаимовыгодное сотрудничество. Поехали, сразу. От слов... К вопросам вся та же самая схема которая была в прошлом видео но на какие вопросы мы уже ответили кто будет создавать сайт создаю сайт я пока что только я второе это на какой платформе сайт создается мы сто процентов так я говорю я и мы в общем иногда я буду говорить я иногда буду говорить мы потому что мне так нравится мы сто процентов остановились на платформе Wix. это значит что Платформа дает доступ к довольно хорошему визуальному редактору. Это значит, что гораздо меньше проблем всяких запар с программированием, потому что с программированием у меня полная беда. Можно было, конечно, писать сайт на WordPress, можно было чисто кодить на HTML, потом его верстать, потом заливать на хостинг, но это все гораздо тяжелее и труднее. И там надо иметь действительно какие-то реальные знания. А так как знаний у меня минимум и времени учиться тоже как бы не особо много, я выбрал способ Wix, это платформа, опять-таки, которая дает визуальный интерфейс И в целом довольно, так скажем, базовый код, который позволяет каким-то функциям реализоваться автоматически То есть ты можешь просто там перетащить, например, кнопочку, кнопочка добавится, она автоматически спрограммируется А если ты хочешь как-то ее поменять, то захочешь просто в программный код и уже там все прописываешь То есть это классная штука, но с огромными-огромными ограничениями, но об этом попозже Третье. Какой хостинг? Хостинг тоже на серверах VIX, потому что они предоставляли скидку 50% на их хостинг при покупке пакета годового, так что это будет хостинг тоже VIX, сервера VIX. Какой домен? Домен покупался тоже, как ни странно, от VIX, потому что если ты покупаешь пакетом, это будет гораздо дешевле, в принципе, удобнее, тебе не нужно будет обращаться в какую-то другую компанию для того, чтобы приобрести хостинг, чтобы потом подключить его на Викс. То есть, по сути, ты можешь это сделать, но смысла как такового в этом нет. Тем более, по цене выходило, если сравнить все более-менее адекватно и довольно интересно. Пятое. Это как за... За что? Я и не могу это прочитать. Как защитить от копирайта? Вот. Как защитить от копирайта? На самом деле, я еще не могу ответить на этот вопрос. Многое насчет этого думал. Как сделать так, чтобы пираты, скажем так, не за... загробастали все это себе и начали распространять нелегально, но пока что решение не нашлось, потому что если мы посмотрим на опыт других сайтов, на опыт других бизнесов в такой тематике, то пока что я не видел ни одного способа, как это можно сделать, и мне лично в голову, к сожалению, тоже ничего не пришло. Поэтому пока что оставляем это так, как есть, и я надеюсь на честность и порядочность. Наполнение сайта. Дизайн, какой будет дизайн, кто будет его составлять и каким образом это все будет сделано. Дизайн. Опять-таки, над дизайном работы я. Было проведено огромное количество работы, различных правок, тестов. Вообще, очень-очень много разных, различных цветовых гамм. И в целом, я пришел к одному дизайну, который мне действительно нравится. Который выглядит привлекательно достаточно с моей точки зрения. Позже я с вами обязательно им поделюсь. И, собственно, кто и как, уже все сказано, я его разрабатывал методом проб и ошибок, просто смотрел, как, допустим, это выглядит, как кто выглядит и так далее. Второе – это как организовать передачу информации. Изначально, как я думал, человек покупает программу, например, да, как обычный товар, и ему автоматически на странице какой-то отдельный открывается доступ к программам тренировок. Это оказалось реализовать реально тяжело на Wix, потому что там, как я и говорил, из-за его простоты очень сильно ограничен функционал. Поэтому я пришел к тому выводу, что изначально лучше продавать какими-то файлами. Потом я подумал, так, стоп, файл, че за фигня такая, я же не хотел этим заниматься. Я подумал, нет, надо искать другой способ. И в принципе я его нашел через какие-то окольные пути все-таки я нашел способ, Сделать так, чтобы при покупке появлялся доступ на отдельную страницу сайта, где уже будет находиться программа. Через опять-таки окольные пути нашел способ для того, чтобы провести активацию этой самой страницы. И там было просто огромное количество проблем, за которых тормозилось все-все-все. И каждый раз приходилось что-то решать, и изменять. Одно работало, другое не работало. Работало это, не работало третье. В общем, это жуть полнейшая, но в целом общее понимание картины сейчас есть. Так, первое, контент, по контенту, стоимость контента, сколько будут стоить программа тренировок. Я думаю, что стоимость будет зависеть от самих программ тренировок. И, кстати, прямо сейчас, ребят, напишите, пожалуйста, в комментарии, какую программу тренировок вы бы приобрели круче всего. То есть, например, у меня есть на данный момент несколько задумок. Это стритлифтинг Астарикс и... как это? Пауэр я назвал, вот. С Смысл в чем? Стрит лифтинг и Это вы максимально прогрессируете в стрит лифтинге, силовых показателях на турнике, на брусьях. То есть параллельно с этим вы строите еще и максимальное эстетичное телосложение. Просто чтобы вы вышли на сцену и так, бам, как вот этот красавчик Арнольд, на моем фоне. То есть вы получаете и силовые показатели для стрит лифтинга, не пауэрлифтинг, и максимально эстетичное телосложение, которое только возможно при вашей генетике. Это то, чем я занимался при подготовке к соревнованиям по стритлифтингу. И, в принципе, у меня довольно хорошо получалось до определенного времени, пока я полностью не перешел на стритлифтинг. Это пригодится тем людям, которые смогут и хотят получить не просто результаты по силе, но и классно, круто выглядит. Так что второй вариант – это Power aesthetics. Это означает, что... Помимо эстетичного телосложения, вы получаете еще и просто дьявольскую силу в трех движениях, в Это жим, стана и пресед. Как я и говорил, максимальная сила, максимальная эстетика и гипертрофия. Все красиво. Два моих варианта, поэтому если они вас, в принципе, очень сильно интересуют, интересуют каким-то образом, то пишите об этом в комментарии, буду безумно рад. И также ваше предложение по каким темам сделать еще программу, например, там на 3 дня в домашних условиях, либо программа там, только с гантелями, только со штангами. В общем, все, что вам придет в голову, и то, что вы будете готовы приобрести, чем вы будете готовы пользоваться. А я, в свою очередь, сделаю максимальное качество, насколько только возможно. Второе. Это длительность. Опять-таки, по длительности есть несколько вариантов в зависимости от программы. Пока что я остановился на длительности бесконечности. То есть, вы приобретаете программу... Платите всего лишь один раз за нее, и она вам доступна на протяжении всего вообще периода работы сайта этого бизнеса. По факту она доступна вам навсегда. Вы приобретаете один раз и получаете доступ к знаниям, к плану, что гораздо важнее не просто план, да, но и знания. И, собственно, можете прогрессировать. Третье. Это будет подписка, либо раз за платеж. Но здесь, собственно, я уже сказал... Подписка или разовый платеж? Скорее всего, это будет разовый платеж, нежели, нежели подписка. Но подписка, я думаю, на некоторые программы тоже может распространяться. Четвертое. Это обратная связь и как ее организовать. На данный вопрос я пока что не нашел ответ, потому что здесь есть много различных способов и вариантов. И нужно подобрать тот, который будет максимально быстрым и максимально эффективным для собственной работы. Оплата. Какая будет платежная система? Вот здесь просто огромное количество проблем возникало по платежной системе это кассы различные какие-то сервисы для провода перевода, провода перевода денег и мы остановились на яндекс кассе а почему на яндекс кассе да потому что у опять-таки слишком простой и он очень мало чего принимает яндекс кассы это наша платежная система который будет принимать и банковские карты Кредитные карты, которые будут принимать переводы с Kiwi, с WebMoney и очень-очень много всего. Это классная штука на самом деле. И это отдельная история, как вообще я все это подключал. Куча документов, различных модулей, которые нужно настроить. Просто печатал, подписывал, отправлял им. Печатал, подписывал, отправлял им. Куча запар на самом деле, но в целом прошло все довольно успешно, довольно круто. И сейчас мы официально работаем, есть чистый составный договор на основании которого я могу принимать платежи на этом сайте. Поехали. Как ее подключить? Вот как раз-таки вопрос, он уже решен. Третье это открытие ООО либо ИП либо СЗ. ООО не подходит, потому что это слишком много запары, плюс много э, скрытых налоговых таких вот платежей, больше затрат идет. ИП то же самое. Попроще, но тоже не особо удобно. И самым оптимальным вариантом я для себя нашел – это самозанятость. Это, это, по сути, как индивидуальное предпринимательство, то же самое, только гораздо проще. Его создали на экспериментальной основе для Москвы, для Питера и, по-моему, Казани. Четвертое – налоги и булгар... бухгалтерский учет. Кто этим будет заниматься? Я думаю, вы все поняли. Ну и пятым пунктом идет вопрос об отдельных счетах для того, чтобы не перепутывались деньги там с одного счета на другой, то есть отдельный банковский счет для чисто самозанятости, по сути, как для индивидуального предпринимательства. он будет все в порядке. Итак, на каком этапе мы сейчас находимся? Я почти полностью написал сайт, это больше что-то похоже немного на лендинг, но это получается уже не совсем лендинг. Как это работает? Ты заходишь на сайт, видишь перед собой выбор, программ тренировок, например, пауэстатикс или стрит-трейтинг либо еще какую-то программу тренировок. Дальше переходишь, смотришь, что конкретно тебе предоставляется, какие условия, какие преимущества, тебе все нравится, нажимаешь кнопочку приобрести, либо что-то в таком стиле. Попадаешь на страницу, где ты можешь приобрести это как тариф, потому что это будет организован как тарифный план, а сделано это опять-таки из-за дебильной системы Wix, но что поделать. Приобретаешь единожды, пока что единожды. И тебе на почту приходят уведомления о покупке. Само собой, там сделана регистрация аккаунтов, то есть э, и полный личный кабинет. Также после этого ты переходишь на отдельную страницу, где тебе доступна эта самая программа тренировок. Эта страница будет организована в интерактивном стиле, то есть будет происходить такое некое общение между мной, либо тренером, и тобой, человеком, который будет заниматься. Сделано это для того, чтобы максимально вовлечь человека в тренировочный процесс, и чтобы он получил максимум знаний, максимум пользы, и, в принципе, возможно, какой-то мотивации, энергии для того, чтобы продолжать тренироваться и прогрессировать. То есть, по факту, что мы имеем? Полностью готовую главную страницу, условия пользования, политика конфициальности соцсети, оформление, дизайн, систему аккаунтов, систему оплаты, система тарифов, систему автоматической активации платежной системы в общем почти все за исключением самих программ тренировок и организации этого самого интерактива по сути про... вообще все этот проект готов наверное процентов на 50-60 и все таки основная часть еще остается в доработке и здесь вам ребят нужно решить какую программу тренировок вы хотите приобрести именно первой это будет максимальная статика и сила в трех пауэллифских упражнениях это будет эстетика плюс стритлифтинг, это будут домашние тренировки, это будут вообще тренировки для девушек, кстати, такой раздел мы тоже 100% будем водить либо же это будет нечто еще больше, мы берем воркаут, мы берем какую-то гимнастику, мы берем, например, шпагат, мы берем пресс, отдельные какие-то мышечные группы, в общем, будет интересно, есть огромное количество работы еще над этим, и я думаю, что совсем скоро мы должны запуститься, цель запустить всю эту движуху, до Нового года. Следующий месяц декабрь, поэтому у нас еще примерно полтора месяца работы, полтора месяца времени. Довольно много, с одной стороны, довольно мало, потому что есть еще другие дела, над которыми также нужно очень хорошо и очень много работать. Но, тем не менее, я хочу запустить этот проект до Нового года, чтобы он уже 100% работал. Все автоматизировано, все четко, все классно. И первый вопрос, который можете задать, Диман, а почему это будет выгодно нам? То есть мы, допустим, можем обратиться к тебе за программой тренировок, и ты нам все распишешь. Первый вопрос сразу, это будет дешевле. Это будет дешевле примерно процентов на, скорее всего, 30-40% процентов будет дешевле, чем индивидуальный подход. Потому что так или иначе, пусть это будет выполнено максимально качественно, но это будет работа не совсем со мной. То есть, когда вы обращаетесь ко мне, я полностью анализирую вашу ситуацию и уже в зависимости от этой ситуации строю программу тренировок и даю какие-то консультации. А здесь же вы получаете максимум знаний, с которыми можете работать сами но также благодаря интерактиву получать еще общение со мной, но немного по другой форме. То есть по факту это подойдет больше людям, которые хотят сэкономить, которые хотят больше узнать что-то и которые больше хотят развиваться, наверное, самим. То есть не просто вот тебе программа готова и делай с ней что хочешь. Нет, а именно получать знания и развиваться. Так что на этом, я думаю, стоит заканчивать небольшое видео, минут на 15, возможно, Обязательно пиши в комментариях, как тебе вообще эта идея. Я помню, что она многим понравилась по прошлым роликам. Обязательно жду от вас в комментариях, какую программу вы готовы и хотите приобрести именно первую. Ну и также не забывайте поставить лайк и проголосовать, какое видео будет следующим. Вот здесь вот в вопросе оно выскочило где-то в начале видео, но если вы не проголосовали, обязательно голосуйте за следующее видео. Это возможно будет о зарубе подростков, то, как я выиграл, то, как я вообще попал на эту зарубу. Либо это будет видео про отказные тренировки, нужен ли отказ в тренировках, мой опыт и к чему я пришел. Либо это будет еще какая-нибудь история, либо какой-то полезный контент, либо, я не знаю, тренировки какие-то, в общем, все что угодно. Голосуй вот здесь и пиши комментарий. До встречи, ребят. Всем максимального прогресса, позитивчика. Увидимся в следующих роликах.